Всем привет! Сегодня я решил попробовать обновить свой Asus Zenfone 6 до Android 5. Я нигде не нашел подробной инструкции, может, конечно, она есть, но я ее не нашел. В общем, попытаюсь сделать это на свой страх и риск. Прошивочку я скачал вот отсюда. Здесь что-то приблизительно написано. Вот из официальных прошивок. Даби-даби, предположительно, мировая версия. Буду надеяться, что она мне подойдет. И вот эта прошивочка. На официальном сайте я порылся, но почему-то такой прошивки не обнаружил. Это же версия. Есть только почему-то китайская. Ну, в общем, будем пытаться пробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сначала надо убедиться, что прошивочка соответствует той, что они хотят. Итак, сравниваем версию прошивки. Так, Те же самые 2.22.40.44, но почему-то указана тайваньская версия. Не знаю, надеюсь, все получится. Первым делом сбрасываем zip-архив на внутреннюю память флешки телефона. Первая попытка не удалась. Телефон прошивку просто не увидел. Оказалось, там есть два нюанса. Первое, что прошивку надо разархивировать. Она должна выглядеть как zip-архив, но он лежит в еще одном zip-архиве. Надо было его оттуда вытянуть. А второй нюансик. Если вы хотите обновить телефон с прошивки китайской или тайваньской на международную, то, как я смотрел в одном видео, файл прошивки в телефоне нужно переименовать, чтобы он выглядел так же, как показывается в версии вашего телефона. А, забегая немножко вперед, скажу, э, внимательно смотрите, откуда вы берете эту прошивку. И если она не проверена кем-то еще, если под ней нет хороших комментов, лучше так не делайте. Сейчас увидите, почему. Так, ну-ка, вынимаем проводок. Опа, появился какой-то знак. Ага, обнаружен файл с обновлением. Так, перед тем, как обновляться, я... Забэкапил свои смсы, телефонные номера и все нужные мне файлы, потому что после того, как они могут пропасть. Ну что, пробуем. Да, вот прошивочка. Итак, понеслась. Па-па-па-бам, па-бам. О. Да, уточняем, что батарейка должна быть заряжена не менее чем на 15%. Но тут, видите, даже больше. Эх, запускаю. И так идет эта страшная операция обновления системы. Ё-моё, ошибка. И так попытка не удалась. Что-то пошло не так. В общем, нам ничего не остается. Отключаем телефон и запускаем его в режим recovery. Как мы это делаем? Зажимаем кнопку power, и кнопку вверх, держим несколько секунд. После этого появляется менюшка. И там мы можем сбросить телефон к заводским установкам. Что, собственно, и делаем. О! Твою мать, он какой-то, по-моему, китайский. Надо язык выбрать. Так, а есть человеческий? Аллилуйя! Телефон удалось оживить. Он вернулся к исходному состоянию. Что делать? Теперь попробуем скачать с официального сайта вот ту самую тайваньскую прошивку и будем надеяться, что на ней есть русский язык. Ищем. Ищем. Так, downgrade downgrade. Downgrade, downgrade, downgrade. О, версия Тайвань, Android L. Так, смотрим, увидит ее нет. Оп, увидел. Ну что ж, еще разок. ок. Да. Так, обновление. О, Android. Android 5.0. О! Лолипоп. Как-то тут еще в эту игру можно зайти, да? Или нет? Да, Надо ну, заквасить. А! Вот она. Тихо. А! Ноль очков. Можно еще раз. Это же. Ага, лузер. Она тяжелая. Телефон все-таки завелся. Ура! Ну, как видите, все-таки на нем уже стоит Android 5. Правда, получилось это только с официальной прошивкой. С той-другой почему-то не удалось, хотя они называли ее официальной. Не знаю, в чем нюанс. Может, руки кривые, может, я что-то не дочитал, Но получилось и получилось. Если это видео было вам полезным, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы.